Ну что, ребятки, всем привет. Сегодня для меня очень радостная новость. Для вас не знаю как, но у меня родилась дочка. Так что вот принимаю поздравления. Ну и смотрите мои видосики. Всем пока.